По поводу IPO спрашивали, довольно сложный вопрос, то есть я знаю, что многие инвестируют. Если у вас есть готовая инфраструктура, в принципе, продолжайте а, инвестировать в эти компании. Вот. Понятно, что там еще больше это похоже как на затухающую свечу, то есть локации а, снижены, но а, эту готовую инфраструктуру нужно еще создать, то есть нужно а, 3-4 месяца, грубо говоря, оттачивать, вам нужно создавать портфель, покупать акции там, того же Freedom Finance, чтобы у вас был рейтинг, и вам давали там больше акций компании. И для новичков, наверное, это сейчас не, не лучшая рекомендация, открывать счета. Поэтому, если у вас есть готовая инфраструктура, продолжайте пользоваться, участвуйте. <coughs> Лично у меня... Своего счета нету, то есть я участвую через партнера. Вот, если мне нравится компания, я просто даю ему, говоря, кэш, да, и он часто покупает. Вот. И, соответственно, есть второй интересный вариант. Если у нас нет инфраструктуры, у большинства, то есть Freedom Finance сделал замечательную вещь. Они, собственно, создали компанию «Восток-Запад» да, и сделали такой закрытый по его инвестиционный фонд. Когда мы обсуждали на вебинаре, он стоил там порядка тысячи рублей. Сейчас он там дал доходность порядка 80-90% фонд можно зайти, грубо говоря, там от 1000-2000 рублей. У фонда будет максимальная локация, И на самом деле это очень хороший вариант для тех, кто не хочет, скажем так, пропускать размещение, которое происходит. Там размещаются очень <coughs> интересные компании. В последнее время даже их можно было с рынка просто впереди торгов поймать по тем же ценам, по которым ребята размещались, и самому регулировать локацию. Поэтому фонд первичных размещений сейчас находится у нас в топе. Он торгуется у любого российского брокера, кроме Тинькова. Вот, Тиньков, не знаю, почему ограничивает своих клиентов. идет во всех IPO, которым доступ дает брокер Freedom Finance, равными долями, по-моему, по 10% туда заходит. Фиксация позиции происходит сразу после течения лоу-кап периода после 90 дней, свободные средства инвестируются в ликвидные долларовые облигации, то есть, когда есть продолжительный, да, продолжительный перерыв, то есть, скорее всего, там средства, по-моему, ли в сам Фриденфинанс они инвестируют, еще куда-то здесь точно не помню, условно, там 3-4% в долларах годовых не приносят. Комиссии, собственно, остаются такие же, то есть 3% годовых от стоимости активов, и плата взимается ежемесячно. Самый идеальный вариант – заходить в этот фонд, когда спред между стоимостью чистых активов и ценой на бирже минимален. То есть, условно, стоимость чистого, чистых активов там 17 долларов, да, а стоит он там 17,5 или 18. То есть, я пока не заметил позиции, когда <coughs> они были по одной цене. Вот, скорее всего, сейчас там премия к, к СЧА составляет примерно 10-15%. Это достаточно много. Вот. Скорее всего, нужно учитывать моменты, когда происходит именно фиксация позиций после лука периода то есть каждые три каждые три месяца как минимум четыре раза в год будет хороший вход в это IPO фонд в долларах вход нужно смотреть когда стоимость чистых активов да, компании которые стоят условно вот они все вместе стоят фонд там 17 долларов а на бирже он торгуется там по там 20 долларов да то есть вход так себе то есть там премия аж сколько там, 20 процентов составляет поэтому нужно смотреть заходить на сайт Московской биржи, смотреть вот этот ZPIF и сравнивать стоимость чистых активов ценой на биржах.